Три игры за третье место, ну и Сипай против Бладбад, ожидаемо, как вы сами прекрасно знаете. Вот только-только закончили просмотр карты Short Dust, а следом уже карта Инферно. Только от команды Сипай зависит, увидим ли мы карту Шорт Нюк или нет. И вообще мне интересно, я увижу когда-нибудь уже карту Трейн. Оу, oh, в библе у нас притаился Морфеус. Снупидоги Доги погибает благодаря этой позиции, но тут под флешку... Парадоксально, но не сразу умирает Симба, конечно, от такой флешки Вы, ах, никто не застрахован, да и спастись, в общем-то, от нее практически невозможно Учитывая, что это все-таки моменталка а, Так вот, дорогие мои друзья Я, помнится, как-то раз говорил, что запомните карту Инферно Запомните там второй мидл, походы по дому и так далее Почему я сказал, что это нужно запомнить? Uh, все банально и просто Это связано с тем Что в напарниках Все эти дела закрыты Библиотеки, вторые меды и так далее uh, Но в этом турнире Так как нет карты шорт short... Хороший хедшот от фаста Так как нет карты шорт Inferno. Условно говоря Или какой-то инферно 2 на 2 Здесь играется классическая карта инферно И Морфеус добивает Снупи Доги <coughs> Вот Собственно, из-за того, что играется полная карта, все эти точки являются открытыми И, насколько я понимаю, по регламенту администрации эти точки должны были и не разыгрываться да? Ну, то есть, грубо говоря, нельзя стоять в библиотеке, потому что эта библиотека Нельзя заходить э, в теровский дом, потому что, ну, он банально закрыт, в него нельзя никак попасть И всякое вот такое но, тем не менее, как я понял, по ходу турнира это правило вообще никто не соблюдал в рамках карты Инферно Разве что вот только на банан не бегали, а все остальные позиции постоянно разыгрывались Тем не менее, 2-0 и пока что команда Сипай э, находится, что логично, позади своих соперников Потому что они проиграли пистолетный раунд Ситуация 1-1, Снупи Доги против Морфеуса И вот этот момент, конечно, очень знаковый Он говорит о том, что, ну, не знаю, не готовы, что ли, Сипай, играть игру за третье место Может быть, устали после четвертьфинала и полуфинала Не знаю, не могу исключить э, факт усталости Но точно знаю, что Калаш перестреляет МП-9 Перестреляет, а здесь не сумел Видимо, все-таки какие-то... Трудности есть, но ну, учитывая, опять-таки, что ребята уже играют в свой, получается, третий Best of 3, усталость э, должна сказываться. Ну, вот, видите, как бы, не чекается библиотека, игрок Snoopy Doggy даже не смотрит туда, потому что, ну, типа, по умолчанию там и нельзя играть. Но неожиданно, да, у нас там остается... Морфеус в этой самой библиотеке И пока Симба ставит бомбу 31% в его лайфбаре Может стремительно упасть на 0 Ну, если, конечно, Морфеус будет играть Осторожненько Два дыма положили, кстати, на бомбу И Морфеус отдался Симбе 3-1 Ну, с почином команду Сипай Смогли взять на карте Инферно Раунд в атаке. в атаке, естественно, здесь играть гораздо тяжелее И это прям вот объективность-объективность Даже с хорошими и качественными раскидками Точку А занимать гораздо сложнее Чем если мы вспомним, например, тот же самый Short Dust Где точка одна, но она находится практически на нейтральной территории И там с раскидками как раз-таки атака просто шансов может не оставить Никому, нигде и ни на что Морфеус! Под флешку тиммейта делает приколюшку. Приколюшку в виде закрывашки. Два хедшота и два трубка на зелени. 4-1 в пользу Бладбат. Ну, парни, как я уже говорил, очень хорошо умеют ä, пользоваться гранатами. В плане того, что они могут, ну, типа, накидывать ее там сами себе, да? Ну, я имею в виду не сами себе. То есть, Морфеусу а, часто накидывает флешку фаст. Периодически бывает наоборот Но ну, наоборот я видел гораздо-гораздо реже А вот флешки от Фаста под Морфеуса Неоднократно уже попадали эм, в эфир, так скажем И они очень хорошие Они хорошие, потому что качественные И видно, что ребята как минимум эти флешки тренировали И пользовались ими далеко не один раз Снупи Доги перезаряжается и умирает из-за того, что перезаряжается, не смог пострелять в соперника Не смог, так сказать, защитить сам себя 33 хп у Симбы и Бизон Бизон, как известно, скорострельный Глок с огромным э, боезапасом. 61 патрон в данный момент находится у Симбы. Ну, согласитесь, 61 патрон это, по идее, как пулемет практически, елки-палки. Но вот попал в голову Морфеусу, но 53 хп оставил. Потому что патрон из Глока. 5-1. Грустная история, на самом деле, вот у команды Сипай. Весь турнир Весь, весь, все матчи с четвертьфинала, полуфинала. этот матч. Ни единого эко-раунда. Ну, почему? Ну, ведь это гораздо проще. Сделаешь один экономический раунд, экономика восстановится. Восстановится. Да, восстановится. И все будет хорошо. От восстановления экономики очень многое зависит. Но постоянный бай на форс-бай, на форс-бай и так далее. Ну, это же... Утопия, это не приведет ни к чему хорошему Прикол, кстати говоря, здесь тоже присутствует э, Небольшой, так скажем э, Ну вот, кстати, а что? Ну, ну, Снупи Доги же тоже ходит вон через второй мидл Как выясняется Ха. Ну вот, а нету, нету безгрешных людей, короче Все знают это правило, но все его нарушили Вот и все Все ходили второй мид. Отличный хэдшот от Симбы. Неплохо, кстати, забайтил сейчас своей ногой, торчащей из-за угла Снупи Доги оппонента. Очень здорово. Вот прям фаст не выдержал и начал стрелять. И в этот момент, конечно, выход последовал от игрока атаки мощнейший. Просто вышел и надавал люлей со своего МАГ-10. Ну, опять-таки... Случайность или не случайность Или умение играть Нюансов очень много То есть, это я к тому Почему сейчас взяли раунд Именно э, коллектив Сипай При том, что В общем-то BloodBat не такая уж и плохая команда И по идее такие выходы они Должны контролировать Нормально, но вот, вот почему Интересно, почему Я лично не знаю это так просто Вот, не видит, в упор вообще не видит Минус Симба Тиммейт неохотно идет разменивать 33 хп остается У Морфеуса, я имею в виду. Ну, полетела ХАЕ ХАЕ, кстати говоря, полетела абсолютно в никуда Сайт успевает пробраться игрок атаки Он, кстати, с бомбы и имеет достаточно неплохие шансы Взять и в наглую ее... Поставить, но зачем, да Согласитесь, зачем, когда можно сначала застрелить оппонента Бомбу поставить не успевает Денежку получить фиг Не дают 6-3 Ну, какая-то такая, знаете, борьба Вялая, правда, конечно, вяло текущая Я бы сказал, от команды Сипай, но присутствует Это радует Радует, что парни не сдались против После, простите, господи, какой против После поражения Достаточно досадного поражения на карте Шорт даст, счет был очень плотный, но не смогли все-таки додавить сипаевцы. И Опять-таки, на мой взгляд, именно из-за того, что Форсбай. Форсбай погубили Ну что, фаст с МП-9 Пропускает соперников в ребра Соперника, вернее, замечает его ну и два попадания в черепок. Этого достаточно. Симба последний. И его позиция на коврах известна игрокам обороны. Собственно, они уже идут его принимать. И Симба, убив Фаста, к сожалению, погибает от рук Морфеуса. Но это логично, потому что два соперника все-таки синхронно вышли. И Симби двоих было не забрать никак. Там и так. Молниеносный минус последовал по игроку с МП-9. Это я, если не ошибаюсь, Фаст был... Ну все, что? <laughs> Нечего мне больше добавлять здесь. Снупи-доги с авиком на втором миду. Хочу подчеркнуть этот момент на втором миду. Симба на главке. Симба, хочу подчеркнуть, Симба на главке. Полетел молотов в пески. Ну и сейчас станет понятно, что там, в общем-то, никого нет. Морфеус минус Снупи-доги и вновь авп Которая берется в матчах 2 на 2 Не выигрывает Ну все, теперь пошла информация уже О местонахождении Симбы Симба, кстати, не стал менять Автомат Калашников на снайперскую винтовку Это, на мой взгляд, абсолютно правильное решение Ибо незачем С Авиком такой раунд будет выиграть Вообще практически невозможно Но, кстати, Симба и за бомбой не пошел То есть он идет именно целенаправленно убивать а здесь сразу двое. И вот такого Симба точно не ожидал. Кто бы мог подумать, что сидеть э, в сайде будет именно два игрока. 8-3 в пользу коллектива BloodBud. Первая половина за ними. Коллектива Сипай очень непростая. Непростая борьба предстоит Да что еще и в конце первой половины И в начале второй, всю вторую половину В общем, бороться и бороться А других вариантов быть не может Если нужна победа А победа, я думаю, нужна Ну, мало кто приходит на матч, чтобы просто поиграть Обычно все приходят, тем более на турнир Для того, чтобы выигрывать А не, не что-то иное Демонстрировать Очередная миндаль Миндаль, господи, вот это нул. Очередная медаль для команды Бладбат. Синхронно, абсолютно синхронно погибли от рук фармилок э, сипаевцев. 8-4. Ну, я даже говорю, не знаю, как... Как оценивать трезво шансы команды сипай. Когда они перейдут в оборону, по сути, они будут в сильной стороне. Но! Есть одно очень важное но. О котором ни в коем случае нельзя забывать <звы> Недочек Легенький недочек От Снупи Доги И именно из-за этого недочека раунд К сожалению проигран 9-4 Важный нюанс это отсутствие экономических раундов Да, я уже 50 раз говорю о том Что команда Сипай Не делают экономические раунды И это очень странно Потому что это очень важно Дымочек от фаста. Задымил сам себе дорогу. Флешку накинул. И отдался. Просто и отдался. Все. Добавлять я в эту ситуацию больше ничего не хочу. Просто отдался. Морфеус. Последний один на... На два. Не всегда просто так интересно говорить последний. Ну, учитывая, что их там всего двое. Там ну, разница невелика, да? Хороший дымочек очень, кстати, сейчас положил игрок атаки, находящийся на 20. Это Симба, но не смог под этот дымочек грамотно сыграть. А теперь потеряна бомба. Соперник со снайперской винтовкой спалился и еще и получил достаточно болезненную очередь в свою тушку. Не знает, не знает о том, что игрок с ником Морфеус уже находится в упоре. И здесь важный момент, кто кого первее увидит. Слупи Доги все-таки, хотя, наверное, не первый увидел, но убил. Тут, конечно, плюс снайперской винтовки, что она убивает с одной пули. 8? 8, какие 8? 9, 5, дорогие друзья. Блад э... ну, луз минимум своим соперникам, в общем-то, проиграть могут. С деньгами все не так уж и хорошо, ну а по раскидам только три флешки на всю оборону. В принципе, этого достаточно. Порой даже и одной флешки может хватить. И мы уже неоднократно в рамках даже этого матча были свидетелями, когда действительно одной флешки, по сути, хватает. Ну, молотов от Симбы, на мой взгляд, не совсем уместный молотов, потому что, ну, эту позицию можно было, в общем-то, и просто так выйти зачекать. Даже без каких-то там ухищрений. Как говорится Морфеус Выход из арки Минус Снупи Доги Симба последний Один против двоих Его зачекали, 83 хп остается И по-моему Снупи негодует Как раз таки вот этот был момент Достаточно интересный В рамках именно этой карты И этой игры Потому что в арку попасть никак невозможно, она закрыта. И выйти оттуда игрок обороны в принципе не мог. Но раз он оттуда вышел, то косвенно он как бы нарушил правила, а по факту может и не нарушил. Тут вопросы к администрации. Итоговый счет первой половины 10-5. И луз минимум команде Сипай все-таки взять не удается. Но, положа руку на сердце, 10-5 счет тоже не такой уж и ужасный. Да, неприятный, конечно. Наверняка хотелось бы выиграть... Первую половину. Да еще и с каким-нибудь очень хорошим счетом. Но не в этот раз. Так. Команды сторонами поменялись. 10-5. Пауз никаких нет. И что-то игроки команды BloodBat стоят АФК. Не совсем понятно, почему они это делают. Видимо, что-то там как раз сейчас писали в чат и обсуждали со своими соперниками. А может и нет. Может быть какие-то... Свои собственные обсуждения были. Дым на меду. А выход через ковры. Да. Ну, в тупой у нас сейчас находится Симба. Кстати, Симба стоит сейчас. Хорошо, если вы помните, в, од в одном из матчей э, то ли четверть финала, то ли полуфинала в этой позиции игрок не смог нормально сыграть, потому что стоял слишком широко. Не помню, вот кто это был. Может быть, даже, кстати говоря, почему-то мне вспоминается, что это Койра. Но я могу ошибаться. Симба. Очень неудачный тайминг. Кулерная абсолютная ситуация. Ничего здесь сделать было, конечно, невозможно. Слупи Доги минус Морфеус. Пытается забрать Фаста. А у Фаста, кстати, 3 хп. Флешечка, ну, которая совсем ничего вообще не ослепила. Дымочек. Еще одна флешечка. Ну, просто по раскиду выкинул все, что только купил. Только, правда, бомбу-то не подобрать. Ой-ой-ой! Ну, на мой взгляд, именно так должна выглядеть, в общем-то, развязка этого раунда. Нет, на самом деле, конечно, нет. Я в шоке. Я в шоке от такого красивого хедшота. На ходу подловил соперника. 11-5. Приблизительно так выглядит последний э, гвоздь в крышку гроба. Обычно Мне кажется, после такого дикая дезмораль Это просто мелочи Ну, собственно, вот этого прострела Тоже быть в игре не может Я это уже говорил, по-моему В полуфинале или в четвертьфинале В общем, на предыдущей карте Инферно С другими командами я говорил, что Этого прострела нельзя сделать Этот прострел, вернее, нельзя сделать В, в напарниках Потому что ты не можешь Там оказаться и не можешь по, по этой Траектории начать простреливать ну, в общем-то, гибель Симбы И Снупи Доги с МП9 Один ждет Ждет, конечно же, своих соперников на 20 И о неприятность Соперников на 20 не будет Но есть соперник в доме И есть соперник на зелени И Снупи Доги К сожалению, нет Ну, вообще, глобально, если смотреть на ситуацию Мне кажется, команда Сипай уже полностью задезморалена Потому что Конечно, справедливости ради стоит отметить, что и Сипай не без греха, и сами они также, в частности, Снупи Доги, играл через второй мидл, что было невозможно тоже. Потому что вот в эту точку ты никак попасть не можешь. Вот, вот никак ты в ней не окажешься, потому что с этой стороны она везде закрыта, а с этой дальше вот этой полоски пройти нельзя. Ух ты. Хороший хедшотик от Симбы. А по второму попадем. Попадем, но не убьем. 10 хп у Морфиуса, Ну и, блин, и скаут у Морфеуса. Это не такой уж прям крутой девайс. Его пытается пропушить сейчас оппонент. Оппонент, кстати, запросто мог бы его пропушить. <laughs> вы смотри, какая повелся. Повелся на то, что сейчас будет какой-то хитрый запрыг. Боже мой! Да ладно! Снопи доги! Почему-то не развернулся Ну вообще, как мне кажется В моем представлении Данной ситуации Очевидно, что соперник Не пошел бы на ковры Потому что, ну, байтить, типа, что я сейчас Буду запрыгивать в окно и все равно Идти в эту же точку, это странно Я думаю, что Неправильно так делать Что-то опять там ребята выясняют Потому что стоят АФК И снова, кстати, они находятся в доме, в котором Находиться на парниках нельзя ну, не то, что нельзя, просто невозможно. Но это не имеет никакого значения, фактически. А, в принципе, можно ходить через дом для игроков атаки. Почему я считаю это приемлемым? Потому что сбиты респауны. Как известно, игроки атаки появляются на центре мида, и ребра они занимают первее. Но в полноценной карте ребра занять первее не получится у игроков атаки. Туда первее добегают игроки обороны. И из-за этого, как бы, я считаю абсолютно адекватным решением Разрешить ходить через дом Для компенсации как раз-таки того, что игроки атаки Не успевают добежать до ребер Поэтому у них есть возможность бегать через дом Ну, на моем, как бы, по моему мнению, это правильно Но не говорю, что это действительно правильное решение Ух ты, Снупи Доги, хорош хэдшот Ну, тут мои полномочия, все. 29 хп у Фаста осталось, конечно, но его два хэдшота, по-моему, уже практически на 100% предопределили исход этого матча. Ну, камбэки, конечно, никто не отменял, даже с 15-5. Но если так вот подумать, опять же, ну, ну, не верю. Не верю. Обидно, что я так говорю, потому что мне бы очень хотелось бы верить. Но не могу. Не могу верить, потому что тут... Как-то не, ну, вот не вызывают у меня доверия ребята из команды Сипай. Опять же, в какой-то степени из-за пренебрежения экономикой. То есть самая основная задача у них это просто покупать какие-то девайсы. Какие-то девайсы и не смотреть о том, что нет раскидок и так далее. Что ж, дорогие друзья, я поздравляю команду BloodBuds за третьим почетным местом. выиграли частичку денежек в данном турнире. Команда Сипай, насколько я понимаю, денег не получает за участие, но получают випочки на серверах, что, в общем-то, тоже неплохо. Ну, так как бы повеселились, випочки получили, да, до денег не дотянулись, но ну, это вообще не повод грустить. Ну, а я прощаюсь с вами, дорогие друзья, встретимся в финале.